Чао! Сегодня мы снова нарушим правила самоизоляции от интеллектуально одаренных людей на Дарк РП. В этом ролике вы встретите наказанных обезьян, которые размазали свои сопли по всему экрану от одного лишь факта моего существования в Гаррис моде. Звучит заманчиво, не так ли? Ладно, что ты слишком разговорился для начала видео. Готовьте салфетки, надевайте лицевые маски, а мы поднимаемся на поверхность и играем на сервере Мухосранск РП. IP группа будет в описании. Заходи. Так, ну я как бы зашел. Вот. И сейчас э, пойду чем-нибудь заниматься на сервере. Ну, на самом деле, вы знаете, чем я буду заниматься. Но зачем я об этом говорю 300 раз? Я не понимаю вообще. О, как обычно, здесь постоянно какой-то движ. Интересно, что будет на этот раз. идти бота не обязан человека говорит, 200 рублей наручники не трогай вообще я остану лицом к стене сейчас да я встану лицом к стене наручники от меня убери Пацаны, ты чё блять тупой что ли свинять я говорю что? наручники от меня убери остану лицом ой, к стене тебя в причина, объясни мне нормально, убери наручники я только, говорю, приехал в город, стой я говорю, я только в город приехал ты как, адекватный вообще, нет, нормально я говорю, я останусь, только не надо меня в наручники заковывать всем пофиг, что ты приехал только да, я остановлюсь лицом с ним. не надо меня в наручники заковывать, нет причины, я никому вреда не наношу. Я говорю, я <сؤال> только <сؤال> в город приехал, а не могу себе сейчас квартиру купить. Ты мне можешь <Надо> послушать, <сؤال>? нет? <сؤال> не похуй. Ну, ребят, думаю, вы поняли, то, что эта свинота просекла, кто сидит по ту сторону монитора, и была выполнена задача докопаться на все 100%. Если кто-то не понял, зачем этот момент в ролике, то послушайте с самого начала, я там говорю о том, то, что я спокойно стану лицом к стене, только не нужно меня щелкать по КД наручниками, бегать пытаться поймать. Даже еще разговор по факту нормальный не начался, чел берет меня пытается заковать в наручники. Ну, типа, камон, чтоб так себя вести, надо быть совсем отбитым ублюдком, которому батя вместо завтраков под затыльники дает. Все зажимаю. Что дурачи? Работать или 30 копеек на пол и отпускаю. А ты бись. Пошел не а, сказал. Так я иду. А, а, а, я саму не заебалась уже. А. Изрядно потрепав нервоохранником в тюрьме, я все же оттуда сбежал. Потом отсидел какое-то время, чтобы мой розыск пропал, и я пошел дальше искать идиотов. И смотрите, на кого я наткнулся. Нифига себе Крутой. Научи. Суазик, прыгай сюда. Иди. Зачем? Че ёбнуты совсем что ли? Тебя палку в жопу запихать, обезьяна. Отойди. Да не хочу никуда отходить, мне тут нормально стоять. Вы только посмотрите, какая мразота. Ты ему нормально говоришь, что ты не хочешь никуда отходить, тебе и тут хорошо стоится. Но нет, давай воспользуемся функциями нашей профессии. И будем размахивать этой палкой, куда только захочется. И да, я вас готов удивить, ребят. Я записывал кучу материала. Он там тоже присутствовал, но это такой самый насыщенный. Да, я готов вас удивить, все же. Он ведет себя так не только со мной, там не потому что я ему чем-то не нравлюсь. Он, в принципе, конченый, он амбассадор этого слова, и он ведет себя так со всеми. Еще куда бы ни шло, если бы он вел себя таким образом только со мной. Ну, не знаю, канал, контент, лицо мое, в конце концов, не нравится. Мне от этого, конечно, ни холодно, не жарко, я мнение такого и ему подобных нахую вертел. Просто есть небольшая разница. Если он ведет себя так со всеми, то он, в принципе, всем мешает своим существованием, и было бы разумно его вообще в пермач кинуть. А во втором случае мне он вообще не мешает, он мне наоборот помогает такие видео делать, так что спасибо огромное гнида. Дебил, ебан. О, блядь, давай, давай еще раз, наручники, закуй меня. Причина какая, блядь, того, что я должен стоять. А ты хуйню и страдаешь. Кто тут больше исполняет, еще давай поспорим. И что? И то, отъебись, говорю от меня вообще, чудик. Я залью вас в найскок. Блядь, стой, люблю. Хорошо, блять, дело твое. Ну что это такое? Есть причина. Убийство. Да он просто, ну, не, не в мини вы на него не обращаете внимания, он такой себе по размеру. Оскорбление госсотрудника. Ты ходишь, палка размахиваешь просто так, потому что можешь, блядь, еще мне претензии кидаешь. Не нахуй отсюда вообще, в банк иди куда-нибудь. Ну, раз не уйдешь, то веди себя нормально. Да я тебя уничтожу нахуй. Прещина. Немного погодя, я начал дальше снова играть Оказался я уже в банке И тут ко мне прилетает администратор И говорит, мол, на меня жалоба Нужно будет разобраться Я сначала не понял, кто ее подал вообще Потому что я в принципе ни с кем особо не взаимодействовал А потом вспомнил Ведь меня посадил тот самый конченый полицейский Вместе с его другом Лев, на тебя жалко. Вот Я не глухой, жалко. сейчас Пожалуйста. Ну, здорово в чем дело? А, в каком моменте, когда было? Когда тебя с таким ставили когда. Ну, Ну, во-первых, меня уже посадили вы же тогда. И, во-вторых, вы нормально не могли мне объяснить причину. Я, я тебе сказал, ты у меня спросил, нормальную причину. Я тебе сказал, у нас идет комчас. Ну, тебя... а я тебе Следующий. нормально объясняю то, что я только приехал в город, и я не могу, в принципе, сейчас найти себе хату. А кто у тебя во время комчаса из вокзала когда повышенная преступность выпустит тебя из вокзала. А меня никто ну, и, и не оставлял там. Преступность перестрелки, отец вокзалов, Какие перестрелки? Я прошел по городу, нормально все было. Пошел в бан. Ну, Может, да, ты... Сейчас кто тебя выпустит на но... А к чему претензия? то Я в итоге в тюрьму сел. Ну, в итоге, пока тебя не в углу. Так ты мне нормально объяснил, в чем прикол того, что ты меня лицом к стене ставишь. Я единственное, что против было, это то, что у тебя твой конченый дружок начал меня без объяснения сразу в наручники заковывать вот уже к не ну я а к тебе я ничего не предъявляю, я не понимаю, что ты хочешь от меня ты меня в тюрьму посадил? Я посадил ну, кто это за феррп? феррп чего? мне выложил. конкретно угрожал кто-то или что? я тебя оружием, то есть Слушай, ну я только в банк зашел. какого вообще хрена, я в принципе не знал об этом Пока мне не начали тыкать оружием, говорит то, что Камчат идет. Так я не пойму, я тебе помешал как-то рпшить? Ты меня лицом к сне ставил? Ставил, я остановился? Становился я говорил, что единственное, что меня не устраивает, то что меня без разбора начинает чел пытаться в наручники заковать. Типа, я единственное, это с ним нормально не мог беседовать. А тебе, нормально говорю, я стану лицом к стене, только не надо меня сразу в наручники заковывать, дайте нормально объяснить. Ты это, видимо, в рот иметь хотел, все мои объяснения, то, что я пытаюсь диалог выстроить, ты сразу просто вот на автомате меня сажаешь. Я бы сел в тюрьму. Так я, в принципе, и сел. Я не пойму, к чему претензия. Ну, так и че мы стоять долго будем? Нет, я не понимаю. Ну, Тебе объяснения да, не хватает того, что я тебе нет. сказал, что я тебя нормально слушал? А ко мне это что? В смысле, ко мне нормально. это что, если ну, ты жалобу подаешь? Вот к тебе. Ну, всё, я да. Да, ну, показал. Вот, ну так а зачем вы меня тогда позвали если мое объяснение тут вообще роли не играют в чем прикол? В самом деле получилась какая-то тупорылая разборка и жалоба как в принципе и тот кто ее подал нами. то есть смотрите прикол, меня просят прийти на разборку я прихожу естественно, мне выдвигают претензию я эту претензию раскидываю объясняю то что феррерп не было, потому что я с самого начала стал то что я, я нормально стану лицом к стене, но если меня не будет просто чел бегать, заковывать в наручники молча. В итоге в конце моего объяснения на меня смотрит как наконченного дебила и я не понимаю почему, меня тэпнули на разборку. По идее, я должен как-то себя защищать. Я вроде пробую себя защищать, и у меня это нормально получается. Но никому это не важно, я не понял тогда, зачем я тэпнулся. В итоге, вот что. Этот урод скинул администратору демку без звука. То есть, он говорит, мол, я нарушил ФРРП, скидывает видеоряд без звука, где я ничего не говорю, ну, типа ничего не говорю. Просто прыгаю, бегаю от него. Хотя на ВОСе было отчетливо слышно, что я говорю, «Не нужно меня, ребят, пожалуйста, заковывать постоянно в наручники, и я стану лицом к стене, дайте объяснить, почему я не дома». Как итог, этот богом обиженный уебан сел жопой в лужу и смачно просрался. Типа, окей, чел уперся в феррп и ничего не хочет слушать. Непонятно, зачем он тогда меня вообще хотел видеть на разборках. Ну и почему бы мне тогда тоже не уцепиться? Сначала я себя более-менее опять же адекватно вел, а потом почему бы и да? Админ, а ты тут? Да-да-да, в да, принципе, да. тебе спорный момент. Ты... Ты мне объясни, зачем я тут на разборках нужен, если, в принципе, мы объяснение тут в рот ебать хотели. Yeah, типа почему? чел со мной сейчас зачем-то сидит, разговаривает, потом в конце разговора говорит, да мне-то чё, у тебя феррп, хотя я, может, третий, кажется, раз объясняю всю эту ситуацию, хотя я должен тебе это объяснять, а ты идешь с кем-то, блять разговариваешь, хуй пойми о чём. Что вы от меня, короче, хотите? Давайте по, по делу. Я его забирал. Ну, понятно. Да, по на мне. одно Я слово. Ну, вот, его. на меня жалоба. Дальше. Быть, Тебе ситуацию объяснили, демку показали, да? Да, да. На демке не видно, что я с ним пытаюсь нормально диалог выстроить И объяснить ему, что вообще происходит И говорю то, что я стану лицом к стене Там ты проверишь все, что нужно, сделаешь Но не надо на меня просто без разбора вот так подбегать наручники надевать Я так скажу, там звука не было А, звука, значит, не было То есть ты не полный демку ему показал воль, по факту то, что ты, ты Слушай, ну я тоже тогда могу Посмотри записать, где он бегает В кого-нибудь стреляет Вырезать это из контекста и предоставить так, как он просто ходит и ебашит весь сервак. Ну, нормально будет? Я могу, кстати, звук вырезать, обрезать. Э, вот смотри, я могу, знаешь, как сделать? Я могу обрезать демку так, чтобы не было видно камчаса, вырезать звук его. Просто видео оставить, где он бегает за мной, меня пытается заковать и угрожать мне стволом. Ну, типа, у меня вопрос, ты как, в себе вообще? Ну, показал бы тогда демку со звуком, раз ты в себе. И и То есть ты, блядь, меня посадил все равно в тюрьму, и тебе этого мало было, Ты решил доебаться до того, что я с тобой нормально пытаюсь поговорить Мне и объяснить, почему я не почему говорю, они да. дома. Тебе сейчас что нужно от меня, не пойму. Ты админу демку без звука показал. Где я говорю о том, что я стану лицом к стене, только не надо меня без разбора в наручнике вот так на рандоме бегать, пытаться заковывать по 300 раз. В тебя я ты в, сиб, в себя тыкни, блять, оружием ненормальное Я тебе еще раз говорю, у тебя на демке, если ты звук ну, нормально что, записал. С кем я еще, еще админ, Слушай, если бы я был ебанутым, который просто на рандоме бегает от вооруженных ментов, просто потому что это весело, то окей, я бы сам себя забанил. Но когда чел берет, берет демку без звука, на, где звук фактически роль играть, где я говорю тебе, что я стану лицом к стене, только не надо меня на рандоме в наручники бегать и так заковывать, пытаться как ебанько вместе со своим знакомым. То, знаешь, это уже заставляет задаться некоторыми вопросами относительно того, кто подал жалобу. Ну, короче, я вас слышал, я вас уважал. Приятно. Хорошо, пойди да и кого-нибудь другого. Ну все, почему? Все, ТПХ обратно. Чему чему готовятся? Не важно к чему. Просто быстрее ТП мне готовятся. Бра, иди нахуй уже, серьезно. Вот, Уважаемый Август Мирный, если вы смотрите это видео, а вы его по-любому смотрите, и вы недовольны тем, что происходит на ролике, ответьте на вопрос, когда мне уже прекращать готовиться, долбоеб? Я сижу уже почти неделю жду, что ты хочешь мне устроить? Ну а если серьезно, то пусть этот дебил скажет мне спасибо за то, что не отлетел за обман администрации, потому что то, что он предоставил, это вовсе не демка, это кал, такой же, как и он сам. Я уверен, если бы он показал бы ту демку со звуком, то его бы любой администратор, который за нами тогда на Наблюдал, послал бы нахуй далеко и надолго. Поэтому, уважаемый Август, жду вашу благодарочку. А теперь продолжаем. Знаешь, что есть? У меня вот это есть. Так, ваши документы на. Сейчас, подождите. Не хотите? Я, конечно, нет, мне не надо. О, пацанчики, пацанчики. Зайдите, Дебил. Крейзист, дебил. Чувак. Выйди с костра. Наказано, чо, он ломает в общественном месте. Так вот. Ему вообще похеру, видимо. Легали совпрезиденты президенты, пожалуйста. Легали совпрезиденты президенты. Я за, за? Кстати, даже, Может, может кто-то не понял, но этот конченый обижен на меня еще с прошлого выпуска, потому что я его заджайлил там за криминалабуз. Потому что я ему еще не объяснил, почему я его наказываю, видимо он не только тупой, но еще и слепой, раз не может прочитать причину своего джайла. Да твое мнение не бедны. Все заваливались. также, так же, залигались. Я а а а что свой ебальник Геребер. открыл, Геребер. я не понял. Зина. Обидел а чем-то тебя? Мужчанин, ты ну, чё, а если не завалю, что будет? Что будет, замеряю. если не завалю, Я не заваливаю. Я не лени... не Я не Я Ну говори, что хочешь. Сынок говори, что-то обидел чем то С чего столько грязи? А, все? Ленин сделает гармонию, а лжун Вот беда, дебилов совсем не лечат. Ты вообще в аптеке лекарства спрашивал, нет? Ты что, ничего сказать не можешь, да. Все, обозрабыл. Ты что за ты базаришь, по-моему. Я не знаю, слышишь? Что-то он подошел, какую-то шляпу мне нести начал. Я к ребятам подхожу, спрашиваю, типа за где меня где проголосуют. Я а, ну, знаю, я блядь, знаю, блядь. Я Чё, бля, че, бля п -п -пенсию, пенсию, нахуй, пенсию что ли, нахуй не выдали, или что то Ну, вот Ленин у нас есть. Ты даже в <связывал> мэринге голосовал, боже, да, он... Так его можно за оскорбление забанить. Алло, смотри! А, нам нужно забанить кого-то? я это просто он сказал, Он мне, кстати, в курсе, он не оружием угрожал. Вот. Мы в банке стояли, проф, проф, и не угрожал. У меня нет оружия. У тебя на выглядел, спине ну, висит ну, оружие. Ну, у меня лице, у меня, у, меня, у меня, на спине, у меня на спине. Правило? Я его в прошлом выпуске наказывал, подожди. А, я вспомнил! Это, это получается, ему пизды подожди, дали, он обиделся, теперь и ходит на меня, высирается. Дос новый, да, интересный, походу, будет. Быдло, админ угрожает. У вот да? мой ты родненький, сука. Мало того, что у меня контент делаешь кусок дебила, так еще и названия лучшие подсказываешь. Крутой видос, да, будет? Ну ты еще почаще рот пооткрывай, ещё не получится. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Иди сюда посидишь и успокоишься ого uh -huh. зачем ты меня берешь? я просто ну, паль бля не прикольно что? кстати нет, не, церкви, прикольно, не прикольно не прикольно не прикольно прикольная прикольно ну, вот, прикольно так взять в руки посмотрю так, а ты его виктор хочешь и... просто проверить бля. или что у него нет лицензии я хочу посадить а, так, то есть ты его ставишь лицом к стене, он убегает и, и достает где? оружие? Ты он убегает и достает оружие, когда ты его хочешь поставить лицом к стене, правильно? Да. А, ну... Не, да, ну тут оружие. выбор очевиден, подожди, сейчас. Это Фер РП. Он же оружие достал на парковке возле диллера, да, это да, ненормально. Нет. Метро, тюрьма, трамвайное депо, казино, нет. дороги, тротуар возле них и пост ДПС. Вокзал, автопарк. Автопарк тоже. За общественные места принимается Так, 60 минут за 2.29 он уже получит Я только сейчас задумываюсь о том, что чел намеренно нарушает правила Намеренно оскорбляет, провоцирует Но нарушает, короче, много правил Получает за них наказание И негодует от того, что я его наказал Камон, что с тобой не так? Ладно, хорошо, я понимаю, за что такие, как он ратуют, кто недовольный моим присутствием на этом серваке. Они хотят того, чтобы я каждому лично тэпался перед наказанием, говорил, за что я буду чело наказывать. Но никто не исключает такого момента, что он будет со мной еще спорить, мне обратно что-то доказывать, ныть, вот это вот, говорить, то, что админский произвол. Нахер оно мне не нужно с кем-то спорить. Ребят, мне 21, я уже вместо того, чтобы с кем-то спорить или что-то выяснять, я просто представляю оппонента или же недруга с хуем во рту. И мне этого достаточно. Через 2-3 таких же наказания со мной связывается менеджер, очень, кстати, адекватный человек, прям супер, респект. Обсуждаю все эти ситуации с наказанными он понял то что все ребята получили бан более чем заслужен но основная претензия все та же я не объясняю ребятам за что я их наказываю в итоге сошлись на том мнении что я могу просто тэпаться к ребятам которые нарушили и говорить что-то в стиле такого тук-тук магазин интимных товаров вам пизда и улетаю наказываю челика уничтожен чекай чат Сейчас он, смотри, чат чека, он будет гореть, так. Иди к банку, я сейчас подойду, меня просто сбили. Я сейчас к банку подойду. Он, смотри, опять плачет сейчас, пару всех телефонов. Он опять понял, как в том же выпуске ноет, про то, что я ему не объяснил причину бана. Какие-то терки у Сбера, короче. Да, Пристрелили. За что ты его убил? За что ты убил двух людей да, просто они, так сейчас? После, после, well Поэтому, so Меню, сивыч-красивыч, <mug> 2.3, 60, уничтожен, Йо, чат чекаешь? Все, спасибо. Да, да, да кого снить этот припиздок, который видос снимает? Понимаешь, Влад, они правила нарушают, получают за это бан и потом плачут. Опа, нахуй. Такси, такси, такси, такси. Чего? Вылазь таксист и вот этот щелобучик. Давай, вылазь. Почему? Вылазим, блядь. земля. вас будем. Пару, пару нету. секунд, ребят. Пару секунд. У меня ничего нету, спокойно, Пару секунд, ребят, ребят стойте, стойте, давайте Никуда поговорим. У меня, Давай, у меня нету. ничего нету. Сейчас, сюда. сейчас, смотри. Блядь, у меня ствола нету, я бы их ёбнул со стороны, Их сука. не надо ёбнуть. Они же меня не видят стой, сейчас. Бари, Это все будет все нормально. Все хорошо, все. хорошо, а хорошо. что мне делать. Даю а они, они мне не дают. 2,29. А, а вас, блядь, нахуй, не чай не спущу? Перс. А, стой, подожди, легально. Хуяда. Всё, садимся, а идем садим садим дальше. Дельтуем отсюда.